Так, все, запись включен, уже 20 секунд Спасибо, Елена. Итак, сегодняшняя тема новые высокодоходные инвестиции. А, тему вебинара специально так назвали, чтобы посмотреть, насколько будет реакция на это название. Да? Такая интрижка, так сказать, интрига. Вот, и сегодня мы как раз будем разбирать какие же э, по-настоящему правильные инвестиции, куда надо инвестировать, да? куда нужно инвестировать в течение этого вебинара, то есть мы, а, так сказать, узнаем. Вот. Э, сейчас я хочу немного э, рассказать о ближайших наших... Э, планах, вот хотя я это не раз уже говорил, но я так понимаю, что нужно частенько напоминать, потому что проходит время, то есть какую-то неделя или месяц, то есть и э, человеку свойственно забывать, до да, информации Бывает, что а, вчера полученные, допустим, какую-то важную информацию, то есть сегодня мы уже помним его наполовину, да, а то и меньше, то есть, и каждый днем, то есть Информация забывается, потому что очень большой поток идет информации, и э, если не повторять, то через какое-то время а, кажется, что какой-то информационный вакуум. Вот, поэтому я сегодня хочу немного, так сказать, повториться, да, немного рассказать о наших планах. То есть, что сегодня происходит. Сегодня в сообществе а, работает несколько проектов по добыче райдо и один проект по добычу век. То есть, что же будет, что же за монета райду, что же за монета век То есть я сегодня вкратце скажу. Цель компании создать торговую платформу Puzzle Market, которая осуществится рано или поздно. То есть ну, хотите ли вы или нет. То есть компания изначально поставила такую свою стратегию, такую цель, и она компания реализует. То есть, Монета в ВЕК будет основной валютой, так сказать, единственной, так сказать, валютой на этой платформе для покупок и продаж товаров и услуг. А фаза маркет Market, это Marketplace, будет глобальной международной торговой площадкой, где каждый предприниматель и каждый покупатель может воспользоваться ресурсом и совершить сделку почему будут покупать на этом рынке почему будут продавать на этом рынке будут внесено элементы которые будут мотивировать именно на этой торговой платформе а также продавцам именно за криптовалюту век на данной платформе сейчас курс именно компании то есть первые вот эти два с половиной года до да, трех лет то есть был направлен на добычи на майнинге монеты, то есть и э, так как э, у нас предмайн, да, то есть по сути все монеты они уже э, в том количестве, которое необходимо, они уже созданы и нужно было правильное э, перераспределение, то есть и поэтому запущены а, такие проекты как э, проект с бинарным маркетинг планом профит да, то есть и сегодня также продолжаем добывать, добывать. Вот. Э, Многие спрашивают, в чем же роль Райду? То есть я напоминаю, у нас есть, во-первых, сайт, вы можете там ознакомиться. Вот, коротко я хочу вам объяснить. Многие а, не понимают роль Райду. То есть Райду это одна из цифровых активов а, и а, немаловажная монета, немаловажную роль играть именно в компании и реализации того же пазомаркета. То есть вся рекламная а, именно продвижение на платформе фазу маты будет осуществляться только в монете Raido, то есть это первое его применение и второе применение на новом блокчейне, на новых то, что мы сейчас разрабатываем и запустим ближе, возможно даже в день один день, день рождения компании, то есть в феврале мы запустим обновленный блокчейн и будет заложено именно скорость пропускаемости транзакции, а также необычный подход именно как и э, делегированию, да, сейчас как говорят, то есть или, май, или стейкинг э, заложен именно новый, так сказать, вид, где опять же без райдо э, невозможно осуществить. То есть э, дальнейшая добыча, дальнейшее распределение монеты век будет заложено на новом блокчене и в новых кошельках, да, и там а, без применения Raidu, то есть активировать а, эту опцию или эту функцию будет невозможно. Поэтому что делать сегодня а, людям, которые держат а, монету век, что делать людям, которые имеют а, на руках райду копить, увеличивать и готовиться, так сказать, готовиться и ждать открытие нового блокчейна. При открытии нового блокчейна, то есть будет переход, переход на новый блокчейн, на новую сеть, а это называется swap. да. Многие этого слова боятся, вот. Но хочу напомнить, что такое своп, это переход одной монеты на другой блокчейн. А вы видели своп у нас недавно, да, был? Когда появилась монета Raido, мы сначала запустили на сети Ethereum, да, но для того, чтобы уменьшить комиссию при транзакциях, мы перешли на другой блокчейн, сеть Трона, и тогда все монеты у кого сколько было, мы попросили завести на биржу и через биржу мы так сказать, сделали обмен, а а райды, которые были в кабинетах в проектах мы переключили то есть таким образом сделали своп то есть тогда переход монет на другой блокчейн то же самое произойдет когда запустим новый блокчейн то есть все монеты век нужно будет обменять на другие монеты то есть это по сути переход на другой блокчейн то есть вот само значение своп поэтому этого слова не бойтесь это всего лишь переход с одного, с одного сети на другую сеть. То есть в этом нет ничего страшного. Вот во многих криптовалютных компаниях все происходит очень часто, то есть это переход на одну сеть или на другую, или когда поднимают новую сеть, тогда приходится переходить. А по-другому никак не получается, то есть когда переход происходит с одной сети на другую итак а вот в принципе вот эти понятия хотел донести то есть важно смотрите в ближайшее время да вот уже к трехлетию году трехлетию компании мы подготовим блокчейн. а второй момент что делать тем кто держит век при появлении нового блокчейна, bitcoin монета будет очень ценно. Сейчас я немного расскажу. Преимущество, почему нашим блокчейном многие заинтересуются. То есть всю информацию я рассказывать не смогу, да, но я по частям, по частям всегда что-то раскрываю, что-то открываю. И если вы видели, я недавно даже в чате, да, закинул, закинул такой голосовой в лидерский. Наверняка она уже пошла по всему сообществу. Хочу озвучить даже и на вебинаре, да, сегодня. То есть это единственная, то есть там будет комбинированная именно комбинированная система оплаты комиссии. То есть при больших сообществах на при больших на монету на данном блокчейне оплаты не будет абсолютно. То есть это, это единственный по сути блокчейн, у которой нет комиссии если вы заметили во всех блокчейнах есть комиссия, но это не будет, то есть при этом скорость будет выше, чем у обычных блокчейнов. А второй момент, который будет важен, то есть а в какой момент происходит оплата комиссии. То есть если если компания небольшая, да, у нее не маленькое сообщество, то в принципе первый Миллион транзакций, в принципе, можно делать тоже бесплатно. Потом включается комиссия уже при миллион первом транзакции происходит комиссия. Но ну, опять же, если сообщество проголосует, да, там будет определенный коэффициент, если проголосует, чтобы э, компания оставалась, и транзакции на данном блокчейне оставались бесплатно, то, э, то сообщество данной компании может, это данного сообщества, ну, определенного сообщества может проголосовать. А блокчейн будет абсолютно децентрализованный, то есть полностью все будет децентрализовано. То есть, другими словами, сеть будет жить вечно. То есть, захочет компания или не захочет, ну, сеть будет жить вечно. То есть в этом заложено блокчейне. То есть, вот если, например, на примере данного блокчейна, что сейчас у нас есть, то все вся сеть держится на, так сказать серверах именно компании, да, то есть то, на новом блокчейне такого не будет, то есть полностью будет децентрализация, где будет поддерживать сообщества. А это значит, можно добывать, подключаться и добывать монеты, да, путем определенной лицензии, получения лицензии. <coughs> вот многие компании заинтересуются нашим блокчейном, потому что не будет комиссии как я уже сказал, естественно, это привлечет внимание мировое общество, то есть а в чем же будет тогда применяться монета ВЕК? То, опять же, оплата, оплата тех же подключения поддержания сети будет происходить в монете ВЕК. А оплата всех покупок и продаж на Пазл марки будет только ВЕК. А Комиссия, как, как я уже сказал, что некоторые компании будут платить комиссии. То есть, да, то есть если это небольшое сообщество, то определенное количество назад будет бесплатно, а потом будет платно. Это тоже будет мизер, и все это будет монете вебкоин. Веб а вся комиссия будет, ну, часть комиссии будет перераспределена а, держателям а, монет век на своих кошельках. Но чтобы эту опцию а, подключить, ну, необходимо будет монета Райга. это часть айсберга, так сказать, маленькая часть или, как сказать, маленькую часть, которую я сейчас раскрыл, что будет в новом блокчейне. Там очень много будет фишек, которые будут просто поражать и удивлять а, крипто а, криптомир, да, крипто-энтузиастов со всего мира. Вот. Поэтому ожидаем, копим и век, копим райдо, да, и обратите внимание на цену. То есть многие воспринимать как вот цена падает, плохо, плохо, плохо, да, то есть это обычно люди, которые не понимают, не понимают именно суть и правильных инвестиций. Правильные инвестиции именно происходит во время падения, то есть их получается как 90% процентов людей, держащий век, очень разочарованы, что век падает. А 10 процентов людей радуется, потому что по такой цене сегодня это самая выгодная точка входа. То есть, и а, а, даже если при инвестиции сегодня 100, 100 долларов, да, монету век и монету райда по той цене, которая сейчас уже есть, то есть то будет, ну, куда уже ниже, вы уже понимаете, да, то есть, то даже при маленьком росте, то есть с пятнадцать центов до одного доллара, да, это уже. Восемь часов, это я говорю для тех, кто хочет хорошо так сказать иксануть. Да, то есть, но мы не об этом. Мы компания именно не пам компания, не предлагающая заработать на быстром росте монеты. А мы предлагаем именно инвестировать в ту технологию, которая в будущем будет топом да то есть не тогда когда уже а, по всему сми будут об этом говорить а когда еще никто об этом не знает то есть, а вы оказались в нужное время в нужном месте а что же является самым самым высокодоходным инвестицией что же является ну, кто-то скажет недвижимость кто-то скажет ценные металлы кто-то скажет а в цифровые активы кто-то скажет в акции но я хочу сказать что самые высокодоходные инвестиции это в образование в образовании самая лучшая инвестиция это инвестиции в себя и не просто так в последнее время у нас появилось несколько направлений несколько проектов кому сколько, как по душе кому как подходит да именно обучающие обучающие этот период до появления блокчейн 2.0 хотелось бы, чтобы люди были подготовлены, сообщество было подготовлено именно в знаниях, пониманиях да, и подняли свое образование. И поэтому сегодня мы видим такие проекты в нашем сообществе, как IBCB, как инкубатор, как трекцион, то есть это все направления именно обучающие. То есть наше сообщество должно стать образованным, наше сообщество должна быть подготовленным э, к новым, так сказать, новой э, этапу развития э, нашей компании и наших э, разработок. Вот. И недавно прошел э, такой цикл обуча, одномесячный цикл обучения э, инкубатор, инкубатор. Оно было запущено не для всего сообщества, а только для лидерского чата. Ну, многие знают, да, что у нас есть лидерские чаты несколько, то есть по уровню. И было лидерам предложено обкатать или опробовать именно данную а, систему обучения. Насколько она результативна и на какие, в принципе, плоды может принести. А, те партнеры, которые, те лидеры, которые вступили, которые а, поучаствовали в, в этом образовательном, а, так сказать, марафоне а получили а, хорошие результаты. И а, хотелось бы вот сегодняшний вебинар именно о том, что происходило, как проходил обучение. Сегодня будут отзывы результатов тех, которые, людей, которые, реальных людей, которые первый раз, так сказать, получили а, такое, такой опыт и такое образование. Вот. Поэтому а, хотелось бы передать сейчас микрофон Алексею Скрепа, руководитель именно направления инкубатора. Немного расскажет и дальше мы послушаем именно результат а, того, что происходило и как это происходило. И в ближайшее время мы откроем а, набор на обучение а, инкубатора, бизнес-инкубатора для всего сообщества все, вижу, Алексей появился приветствую, Алексей, передаю вам микрофон добрый, добрый вечер вот, полтора года назад когда я познакомился с Искандером Хасаном, я сразу же понял, что этот человек сделал огромные, большие инвестиции в себя это считывалось практически сразу же вот при первых переговорах и далее вот. и именно поэтому я и принял решение поддерживать искандера поддержать его идею в общем вложить те свои знания умения которые у меня есть добавить сообществу там огонька знаний да чтобы внести свой вклад в развитие века вообще недавно такую интересную интересную мысль отследил да, что вот, э, люди, в отличие от животных да, много разных отличий но у животных есть старт, э, с которого животное развивается, например, котенок там вырастает в кошку, да. у любого животного, возьмите, есть старт и есть потолок старт и потолок все, то есть не может, грубо говоря выше потолка прыгнуть животное у людей Совершенно другая картина. У каждого человека есть изначальный старт, а потолка нет. Человек развивается, развивается, развивается, развивается, растет, растет, да, постепенно, пока вкладывает в себя. То есть, и те инвестиции, которые люди делают в себя, вот, они и обуславливают те результаты, которые, собственно, люди получают. То есть некоторые люди останавливаются в своем развитии. Ну и, соответственно, происходит остановка на всех направлениях жизни этих людей. Даже такой вопрос интересный. Не каждый его себе задает, но вопрос очень интересный есть. да. Сколько я трачу времени и денег на свое развитие ежемесячно? Вообще я трачу, вообще у меня есть статья расходов, вообще я развиваюсь. Вот, потому что, вы знаете... Блокчейн 2.0 будет, да, и сегодня вот ну, Искандер так спокойно и несколько вещей приоткрыл, я понимаю, что у этого блокчейна будут очень-очень притягательные моменты, которые, конечно же, очень многих вовлекут, да, и блокчейн 2.0 будет, несомненно, вот. а каждый из нас будет ли к этому моменту на уровне 2.0? Я думаю, если некоторые не будут развиваться, то или они будут 1-0, кто-то может вообще 0-0, да. Но в инвестициях как раз-таки без инвестиций в себя, в свою голову, в свое развитие, ну, никуда. Ну, вообще вот никуда. Да? Если не учиться, не развиваться, то я думаю, знаете, ну, любой блокчейн дай, вообще любой блокчейн дай человеку. Вот. вот. Любой вообще, не болчай, любую, любой инструмент дай, ну шикарный просто, иди зарабатывай. Ну, вот на, да? Но если человек не развивается и как бы этому не уделяет внимания, то тут хоть вообще Хоть, вообще, хоть волшебную палочку дай человеку. Вот. не очень, что. Он либо загадает что-нибудь не то, да, как в анекдоте, там, хочу там, воды, тепло и быть там белым. Вот. Либо, я не знаю, там, глаз себе выкали. То есть инвестиция в себя – это важнейший, важнейший момент. И на протяжении вот своего участия в развитии сообщества века, собственно, что я делал, я всегда постоянно вкладывал в свою команду. И сейчас расскажу немножко историю, потому что про инкубатор так в чатах уже спрашивают, что происходит. Да. Почему там на прошлой неделе курс райда пошел наверх, да, ну, я приоткрою, потому что в инкубаторе была третья-четвертая неделя. Вот. Потом те, кто захотят больше разобраться, они поймут. Вот. История, как появился инкубатор, вот весной, еще прошлой не это, я принял решение, что буду поддерживать, Искандеры буду поддерживать Века, и что я начал делать? Мне захотелось, чтобы мои люди... Не просто заходили, брали депозиты и сидели не понимая, чего тут вообще делать. Мне захотелось людям дать фундамент, чтобы они зарабатывали. Потому что там, где есть партнерские программы, к сожалению, до сих пор, как правило, как правило, львиная доля людей зарабатывает очень мало, в пределах там плюс-минус 100 долларов. Да? Вот. Львиная доля людей столько зарабатывает. Не потому, что они не хотят больше. Хотят больше все. Потому что нету нормальной технологии как человеку зайти начать и сделать то что он хочет то есть, есть очень много книг есть очень много видео есть много очень всего да но тем не менее нету хорошей технологии сопровождения вот нету хорошего такого технологического момента чтобы набрать людей и обучать и я сам за свое обучение ну получу разные деньги и где-то два года назад я тогда плотно сотрудничал с деловой Россией, проводил нетворкинги для бизнесменов, для предпринимателей специальные такие. И познакомился с специалистом, коучем для предпринимателей, для бизнеса Аржуном Мезенцем. Вот. Познакомился и решил попробовать, думаю, ну... Как раз такой момент был, что-то, вот хотелось, знаете, нового развития, нового роста, какую-то инвестицию в себя сделать и, короче, пробить очередные потолки, пойти дальше. Вот, и я подумал, почему бы не попробовать. И э, решил индивидуально поработать, чтобы вот Аржун поработал со мной, с моими там целями, все прочее. Мы поставили цели. Тратили, наверное, в принципе, нормальное время. Вот. И э, я был приятно удивлен, что... Через парочку месяцев, потом еще через парочку месяцев начали реализовываться, в общем, те хотелки, которые я озвучил. Первая хотелка это была, как раз таки мне захотелось, чтобы в моем портфеле криптовалютным появилась монета с сообществом, да, такое, чтобы можно было это развивать. Вот. И это появилось как раз таки в Потом следующая цель у меня стояла, это переехать куда-нибудь, где есть море и тепло. Да, то есть, и это тоже произошло, как раз только пандемия, там первая волна пала, самолеты стали летать. Ну и мы с супругой, собственно, прыгнули в самолет и улетели в Севастополь и теперь здесь живем. Еще ряд целей, да, то есть, но тем не менее я увидел, что технология у Аржа работает. У меня большой опыт работы с партнерскими программами с 2009 года. Я предложил Аржу, говорю, слушай, давай сделаем какой-то микс, чтобы можно было вот не индивидуально, как бы, а все-таки команды, побольше людей, как-то массово, в общем, давать знания людям, чтобы они смогли все-таки создавать команды, создавать бизнес, зарабатывать деньги нормальные. Да? Вот, то что... Я сам пришел из бизнеса, много прокача навыков знаю, да. Я понимаю, что в МЛМ приходит много людей, у которых ну, нету таких навыков. Да, а их надо дать, они, в принципе-то, доступны. Ну, в общем, озвучил эту задачу где-то через месяц, через месяц, как сейчас помню, там шел еще по, это, по Екатеринбургу. Мне звонит Аш, там, меня застал там на прогулке. Говорит: слушай, у меня есть решение, есть понимание, давай это все обсудим. Вот. Собственно, пообсуждали, начали готовиться и. Вот как после весны, я уже приступил к работе, да, мы провели первый инкубатор и проводили для моей команды. В общем, в моей команде прошло 5 инкубаторов. Они прошли в течение где-то 7 месяцев с небольшим. Вот, что я делал? Я загружал людей из своей команды. Первые, вторые, третьи линии, пятые, там, не знаю, загружали мы людей, которые хотели роста, хотели сделать себя инвестицию, хотели выйти на новый уровень. Загружали людей и давали им возможность да, поработать с собой так, чтобы действительно выйти на новый уровень. В общем, за это время у меня получилось, как бы с нуля я создавал команду, строил, у меня получилось создать в бинаре квалификацию ТОПАС. Вот. Насколько я знаю, в принципе, такая очень серьезная, достойная квалификация. Вот. И вот пять раз мы обкатали. И результаты меня порадовали вот э, было принято не так давно решение до да, чтобы сделать инкубатор для э, сообщества века но уже не в рамках э, только моей команды вообще открытый сначала мы э, запустили вот, инкубатор как сказала Скандер, для лидеров чтобы они могли зайти посмотреть почувствовать как это на себе сегодня будут отзывы вот. Мне, в принципе, результаты ну, крайне понравились. То есть я посмотрел, что сделала команда, был очень вдохновлен. То есть только контактов, да, общений, разговоров с людьми о криптовалюте, о монете век, 2494 было таких контактов произведено в нашем сообществе, да. Вот. трешек это когда уже с другим партнером более опытным было проведено 457 вот. ребята заключили за этот месяц за эти четыре недели 210 сделок и общий товарооборот там более точно посчитали больше 115 тысяч долларов вот. вопрос да, что произошло у вас за прошлые четыре недели. Вот если где-то откликается, да, такое понимание, что неважно какая ситуация, неважно в какую сторону работает рынок, да, вверх вниз, но если вы замечаете хотя бы, хотя бы просто замечаете, что есть люди, которые в любой ситуации зарабатывают. Вот, то, э, то это уже хорошо, если вы это замечаете. Потому что есть люди, которые не замечают. Да? Но если вы замечаете, это уже очень хорошо, потому что это, в принципе, первый шаг для того, чтобы на самом деле начать делать бизнес, на самом деле научиться делать бизнес и понять одно правило. Если ты в бизнесе, то ты должен зарабатывать в любой ситуации. И курс вверх, и курс вниз, ты всегда должен зарабатывать. Неважно. Классику бизнеса возьмите, вы открыли кафе, вы всегда должны зарабатывать. Когда-то и дела идут очень хорошо, когда-то помедленнее, да, но вы всегда должны зарабатывать. Просто, если не вкладывать в себя, не вкладывать в свое развитие, не вкладывать в свое обучение, то есть просто ведь. Вклад в обучение, это же дает как раз такие вот возможность выйти на новый уровень, пробить потолок, понять, ну как эти люди зарабатывают, когда курс идет вниз. Что происходит? Да? А задача со такой мыслью, блин, а хочу ли я быть таким продвинутым парнем или бизнес-леди, блин, да, и зарабатывать в любой ситуации? Интересно ли мне это? Если не обучаться, если это неинтересно, то, возможно, идея зарабатывать на крипте просто вот с телефона, там, где есть Wi-Fi, она не для вас. Есть, возможно, вам надо ну, продавать, может быть, помаду, ну, может быть, продавать там баночки какие-то, может продавать э, порошки. Я не говорю, что это плохо. Но если не вкладывать в себя, если не делать эти инвестиции в себя, то, возможно, нам, вам надо уйти отсюда. Уйти из криптоиндустрии. Если вы не замечаете, не хотите замечать, что бизнесмен зарабатывает всегда, тогда непонятно, что здесь делать. Надо идти продавать баночки. А для тех, кто вот хочет разобраться, для тех, кто понимает, что, блин, мир стремится в интернет. В ближайшие пять лет реферальных систем будет такое количество, друзья мои. Пандемия так загонит всех в интернет, то, что профессия, да, то, что сейчас там MLM, сетевики, это будет просто, ну, ну кладезь какой-то, да, то есть найти людей, которые на самом деле умеют создавать сети, которые продвигают товары, услуги, криптовалюту, все что угодно, потому что все в интернете, да? Инкубатор был создан именно для того, чтобы закладывать людям классный фундамент, классный фундамент правильных действий, ничего лишнего, да, ну вот. И я думаю, вот об этом, как он работает, я хочу попросить рассказать уже профессионала, специалиста, человек, который на самом деле создает такую инфраструктуру, что цели, которые вы ставите, они начинают сбываться. Представляю вам, Аржуна Мезенцева. Здравствуйте, друзья. Привет всем. Алексей, благодарю. Значит, наверное, с представления да, стоит начать. Меня зовут Арджун, мне 36, я бизнес-тренер для предпринимателей и таких проактивных, инициативных людей. Я также криптоэнтузиаст. У меня значит, в экосистеме с супругой более 15 тысяч долларов инвестиций Век авто, в векавто, в профитботе в основном. Я также еще марафонец, то есть я бегаю на длинной дистанции, мой результат 3,5 часа, 42 километра. То есть у меня, знаете, любимое, наверное, сравнение бизнеса и марафона, когда я работаю с людьми, это о том, что как работать в долгую, как циклически, циклически вновь и вновь выходить на новый уровень. И я вам хочу представить систему, Бизнес-инкубатора, такую формулу в пять шагов, как мы можем э, с вами выходить на новый уровень, вне зависимости от того, какой сейчас курс, что происходит у вас в команде. Вот мы берем и прокачиваемся, поднимаемся. Давайте сейчас я сделаю демонстрацию экрана. Так, показ экрана. Da. алексей э, видно ли мой экран подскажи вот скажи микрофон пожалуйста Такая пр проверка связи я поскольку в другой вкладке браузера не видно тебя а вот экран который открылся он маленький его видно но он маленький я не знаю может поменять <-ень Kazuto> <Montage> не маленький. так ну вот то есть вот так вкладку не видно да вот тут э, формула 5 шагов индивидуальные разборы нет не видно Вчера тестировали, все было видно. Но ну, э, я думаю, участникам надо просто вот это окошечко раскрыть широко, да, видно, видно. А если у них видео твое открывалось большое изначально, его уменьшить? А, все понял, поменять нужно. Далеко, чтобы поменять, не надо что сейчас появился новый вид денег Так раз раз Да, тебя слышно хорошо Ага. Все, сейчас сейчас будет видно там дел сейчас видно На... видно Да. видно да отлично ну поехали значит как мы делаем этот чудо результат в инкубаторе как мы работаем у нас есть Парочка секретных ингредиентов, вот, один из которых является, знаете, таким миксом, таким комбо, да. И эта комбо заключается в том, что мы, с одной стороны, как Алексей сказал, строим систему, фундамент, и этому может научиться вообще вот прям вот любого возраста участник и любого уровня, то есть у нас 60+. плюс люди заходили и осваивали это. То есть это такая система из разных блоков, из разных модулей, да, и мы и с целями работаем, и мы, значит, помогаем состояние выравнивать. Вот если оно у вас сейчас не рабочее, то мы его обязательно сделаем рабочим. Вот. И то, с чего мы начинаем, чтобы работать с состоянием, это еще до начала инкубатора. Мы даем вам тесты. То есть, смотрите, с одной стороны такой комплексный подход строим систему да? у нас даже если вы начинаете там не быстро да вы все равно к концу потока неважно пойдете вы на месяц или на сезон на три месяца вы все равно все инструменты все методики получите но каждый начинается со своей скоростью по сильности. и мы начинаем с тестов это наш такой первый секретный ингредиент в том что у вас есть ваши качества, что-то генетика, что-то ваши какие-то наработки, навыки, есть то, как вы относитесь просто к взаимодействию в команде, командные роли. Есть ваши ценности, ваши мотивации. И мы это все вытаскиваем в такую в инфографику. Сейчас вам покажу чуток. Вот просто для, для примера, для затравочки. То есть, вот, пожалуйста, тест двух разных людей. Один, такой более слева у нас, заточенный на предпринимательство, на риск. Второй такой более спокойный, более стабильный такой человек. Вот. И вот ценность и мотивация, она может быть видна на графике. То есть прям, смотрите, от того, как человек в команде себя ведет, что ему важно, там, семейный бизнес-традиции, либо какие-то высокие технологии и там уже глобальные проекты. Тестов у нас несколько. Мы смотрим, помимо мотивации, как вы, как управленец, ведете себя, то есть как вы ставите задачи людям, как вы смотрите на результат. Мы даже делаем по гормонам такой небольшой тестик. И тесты показывают, как вам легче всего достигать результата. То есть где для вас низкий порог, в чем ваша особенность. И мы соединили... ну это было, наверное, многолетним трудом отработано по тестам, да? А вот с Алексеем, как он уже говорил, в течение прошлого года, да, сколько уже, скоро полтора года будет инкубатору, как мы соединили вот этот индивидуальный подход с системой, с тем, что мы даем, вот прям, знаете, такой алгоритм по шагам. Вот он здесь у нас один, два, три, 4, 5 записан. Для каждого человека, значит, все начинается с того, как он попадает в инкубатор это с постановки целей. И цель мы с вами, ребят, дробим на большую и маленькую. Можно назвать большую мечта такая большая цель через века. Помечтайте, чего бы вы хотели достичь? Вот Просто подумайте, вот что самое смелое вот то вот, вот если бы у вас был там миллион долларов или еще больше если вам нужно да вот чтобы вы себе позволили и мы начинаем с мечты потому что это то что будет вами двигать вот цель это ну процентов наверно 20 вашего успеха дальше естественно у нас будет промежуточная цель там на сезон если вы пойдете на месяца до декабря поработать до нового года либо на месяц, то есть мы поставим какую-то промежуточную цель и связка между мечтой и промежуточной целью в виде мостика даст вам ясный путь и смотрите прям ощущение фи такое физическое там прям такое сенсорное ощущение ребята сегодня вот будут делиться участники кто проходил о том как они приближаются к своей мечте приближаясь к промежуточной цели да инкубаторской на месяц или на три и все начинается с того, что мы с вами будем э, смотреть, а что вы делаете сейчас. Просто посмотрим, как вы ведете бизнес, какие в нем действия, что вы делаете и проведем анализ. Что работает, где вы застряли. И дальше мы составим вам маршрут вместе с вами. Прям такой у нас будет индивидуальный разбор, у нас будет э, по два занятия в неделю с вами по часу с каждым кто пойдет и мы отработаем с вами правильные действия почему называется правильные действия потому что правильные действия помогут вам достичь промежуточной цели а промежуточная цель она лежит в направлении мечты таким образом у нас смотрите единый вектор появляется не вот здесь вот какие-то маленькие стрелочки да в бок куда-то и назад то есть мы создадим вам такой целенаправленный такой вот прям импульс чтобы у вас ничего не могло сбить и Правильные действия ведут к мечте, это все здорово, мы их вытащим, но ведь есть то, что вас останавливает. И вот второй секретный наш ингредиент заключается в том, что мы работаем с препятствиями. Мы не просто поставим цели, посмотрим, что у вас сейчас с вашим бизнесом, в каком состоянии, какие процессы у вас, да, что вы там делаете. Кто-то работает по холодному рынку, кто-то по горячему, мы, сразу скажу, и с тем, и с другим работаем. Да? Отработали вот это на предыдущем инкубаторе, вообще славно получается мы будем устранять ваши препятствия потому что когда устанено препятствие вы сами с легкостью сможете делать эти правильные действия если же препятствие не убирается мы возвращаемся на шаг к целям значит что-то может быть не так с мечтой значит вы где-то были не до конца честны значит нужно копнуть глубже мы просто возвращаемся на предыдущий этап отрабатываем его и снова к отработке препятствий Итак, значит у нас с вами будет индивидуальные разборы по два раза в неделю по одному часу вот здесь вот сверху давайте я что-то приближу чтобы вам было удобно и также у нас будет шесть раз в неделю то есть каждый день в 9 москвы мы делаем такой общий зум нетворкинг где мы разбираем Кейсы разбираем, значит как ваши препятствия, но уже вот, не индивидуально, а знаете, вот, вот, как если бы сейчас вот дать слово кому-то да и разбор на всю аудиторию, на 600 человек делали. Вот у нас так э, происходит с понедельника э, по субботу. Разборы, плюс контент, плюс спикеры, конкретные значит, отработки возражений, формирование скриптов, все, все те инструменты, которые помогут вам построить ваши команды вот на совершенно другом уровне. И это у нас все запланировано, ребят, на три месяца. То есть до нового года хорошенько поработать. Для вас это такая очень посильная нагрузка, всего два часа в неделю обязательных. На общие зумы и можете ходить, вот, ну, как вам ходится. Да? Наверное, уже пора установить показ. Да. И на индивидуальных зумах вы будете совершать те самые прорывы еще такой маленький нюанс маленький инсайт из обучения вы знаете у нас парочку неделю идет на раскачку и это нормально потому что каждый придет в разном состоянии ребята будут делиться вот у нас от новичка до лидера заходили ну в в таком, знаете, в полуубитом состоянии, вообще вот неживом, когда все грустно, уныло и плохо. И как, да, как вообще действовать на, на низком курсе. И две недели, ребят, две недели у нас входит на то, чтобы подправить ваше состояние. Потому что без состояния, ну, честно, да, не сможете выстроить партнерскую сеть, по крайней мере, эффективно. То есть это будет, знаете, как мыши плакали, кололись и продолжали есть кактус. Это будет все через боль. Поэтому две недели, мы занимаемся вашим состоянием мы даем вам инструменты и вот на третьей неделе начинается движ начинают происходить результаты почему три месяца да потому что э, тот результат который озвучил алексей в виде сколько лишь там до да, 115 тысяч товарооборота это только лично сделали команда я подозреваю там около полумиллиона может больше мы просто не, не могли высчитать все что в глубине было и это было за две недели создано, не за месяц, потому что две недели мы только разбирались. Так что смотрите, две недели и такой результат. Да? А если не один месяц, а два, а если до нового года? Рабочий ритм – это ваш бизнес, предпринимательство – это ведь тоже дисциплина. Это какая-то структура, как вы ходите на работу или как вы в свой бизнес заходите, как вы им управляете. Вот у нас для вас предложение на три месяца. Добро пожаловать, как те, кто сейчас работают в найме и хотят из него вырваться. Как фрилансеры, которые хотят построить команды и перестать быть таким героем-одиночкой. Так и те, у кого уже есть команды и управленцы, и кто хотят навести порядок в своей сети. Возраст, ребят, от студента до глубокой пенсии. У нас вот уже в новый поток записался участник, 68 лет. Да? В прошлом... 60 плюс женщина была. Я вам могу сказать, что 80%, ну то есть это да, 4 из 5, выходят с результатом. Это статистика. Передаю Алексею микрофон. Да, я от себя какие еще хочу аспекты выделить. Очень важный критерий инкубатора это принцип посильности. Хочу побольше раскрыть, то есть все приходят разные. И для каждого создается, выстраивается и дается возможность создать свою систему, свою программу. то есть, Чтобы не было надрыва, чтобы можно было маленькими шагами успеха разгоняться. Да. Принцип посильности также действует на время, которое нужно на инкубатор. Изначально он сразу же создавался и рассчитывался из понимания того, что в партнерском бизнесе 90% людей – это люди, которые с чем-то совмещают. То есть партнерский Бизнес. Вот. Поэтому принцип осильности, он такой крайне важный. Крайне важный. Что еще хотел выделить? Есть ну, очень важный момент, то что здесь индивидуальный подход. Помимо общих зумов, да, каких-то вот утренних, два зума, два раза в неделю зумы, когда есть возможность в небольших группах там по три человека индивидуально, такие бади группы вы там подружитесь, затусите, там, там будет весело вообще. Но индивидуально проговорить какие-то вот сложные моменты. Потому что на больших зумах, на больших тусовках многие как бы ну не раскрываются и свои какие-то препятствия не озвучивают. Да? Здесь же у нас есть специальный зум, индивидуальная работа. Это и плюс, и минус. Плюс это в том, что уровень вашей прокачки, проработки, ну как бы вот прям вот огромный становится да то есть вы можете прям ну как вот, зашли один человек вышел другой вот. А вот по количеству мест это конечно сокращает то есть порядка где-то ну не знаю там плюс-минус там 50 60 человек можно максимум в инкубатор загрузить вот мне елена пишет что что-то меня потеряли аж тебе нормально меня слышно и видно вообще нормально отлично и видно и слышно все все в порядке вот поэтому поэтому ну ладно я тогда продолжу да? вот на сегодняшний момент получается первая команда там лидеров зашла прокачались увидели невероятный инструмент с полным пониманием того, что если сейчас как бы, загружать туда команды, то каждый будет получать у себя в окружении ну, бойцов, партнеров, специалистов, блин, высокого уровня, да, которые все понимают, которые не вешают себе лапшу на уши, которые вообще не парятся, там курс вверх, курс вниз, да, то есть они понимают, в какой экономике они находятся, какие правильные действия нужно делать. Да, то есть э, вот, по полной программе, вот, и на данный момент сейчас в инкубатор в инкубатор можно попасть, но посмотреть где-то, ну, может быть, 20 или 30 человек. Да, то есть вот такое вот количество мы можем забрать на прокачку. Да, то есть людей, которые на самом деле поняли для себя, что блокчейн 2.0 будет, но будете ли вы 2.0? Да, будете ли вы делать этот вклад? То есть люди которые просто хотят там заплатить деньги ничего не делать и выйти с результатом ну, пожалуйста такие не обращайтесь да? вот. в чате уже елена вот разместила я смотрю ссылку в телеграме специальный чат предстарта да? всем кому интересно можно будет нажаться туда добавиться. а сейчас я хочу начать давать слово людям которые уже проходили инкубатор чтобы они буквально по две минутки до да, поделились То есть самым ценным поделились, что же они такого взяли в инкубаторе. Давайте начнем первое с Дениса Архипова, потому что он инкубаторов больше прошел. Денис, бери микрофончик. Да-да-да, спасибо за слово, Алексей. Всем привет. Я, правда, думал, что ты мне дашь слово в конце, так как в отличие от всех остальных ребят, которых мы пригласили сегодня поделиться своими результатами и своими отзывами, я инкубатор проходил аж пять раз. То есть я был тем самым подопытным кроликом, который прошел все самого самого стада, самого начала, вот когда там больше года назад эту систему Алексей решил внедрять в своей команде. Вот, и значит, я вам так скажу: я счастливый подопытный кролик, <ролик> <ролик> потому что, ну что мне это дало просто? Я не просто так был там один раз, не просто так. Пять, пять месяцев я проходил это. Я бы даже не сказал, что это обучение, это прокачка, такая мощная себя, и вот. Сейчас я могу примерно так обозначить этапы. Когда я в первый раз зашел, то есть я на тот момент уже три месяца почти как был участником нашего сообщества. Да? Работал с бинаром, еще вот нашим старым бинаром, и результаты мои были, ну, такие, знаете, как бы обыденные. И, значит... За первый месяц в инкубаторе, ну, я сразу поставил себе очень большую глобальную цель, мечту, на нее у меня идут десятилетия, но мы вот пошли пошагово, по, по маленьким пунктикам и целям. да, Я поставил цель закрыть себе квалификацию Jade. Вот все вы знаете, что она у нас есть в бинаре. И я ее закрыл. Классно, здорово, вроде бы классно, добился, да, цели. И хорош, но нет, ребят, потому что после цели... Добиться этой квалификации, я поставил себе новую цель – это аметист. А она немножечко другая. Да? Все мы знаем, чтобы стать там, например, аметистом, нужно уже вырастить у себя двоих джейдов. То есть это немножечко другая задача. И я пошел на второй поток, и я закрыл квалификацию аметист благодаря а, именно вот этой системе. Она меня организовала, а, сфокусировала, а, и поэтому я получил вот такой вот результат. То есть, если сейчас говорить о секрете успеха в бизнесе, то мой секрет успеха, по сути, это реально вот эта система, вот этот бизнес-инкубатор во главе с Арджуном, профессиональным коучем. Но и на этом я не остановился, друзья, потому что, понимая, что через этот инструмент реально добиваются люди целей своих, не на словах, а на деле, Естественно, я загрузил сюда сразу своих людей, которые тоже чего-то хотят. И как их лидер я просто не имел права бросить их на баррикады одних. В этом мире бороться за да? свои мечты. Я шел с ними рука в руку и показывал своим примером, как и что. Вот И за пять месяцев мне уже просто в кожу вшились вот эти привычки, которые там прививаются. Я уже во всех сферах своей жизни их применяю, даже, можно сказать, неосознанно по привычке. И это настолько облегчает все, даже не представляете. Вот. А уже там другими какие-то впечатлениями с вами поделятся участники, которые вот только-только выпустились из первого потока, который был для уже... Вот сообщество Века. Поэтому передаю слово. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Денис. Да, Кстати, важный акцент, о котором я забыл сказать. Все навыки, которые люди получают в бизнес-инкубаторе, абсолютно все навыки, применимы не только для бизнеса Века. Да? То есть они все начинают работать, потому что ты получаешь схему достижения целей, именно исходя из себя индивидуального, да, и в дальнейшем те навыки, которые даются, там обширный объем такого знаний, который так пропитывает вас прям, вы их сможете применять, не знаю, и в бизнесе, и в дружбе, и на работе, и в семье, в общем, во всех сферах это прям такой ну кладезь фундамента, который нужен для развития во всех направлениях. Давайте дальше дадим слово, дадим слово Анне Бощаевой. Анна, возьми, пожалуйста, микрофончик. Друзья, две-три минутки, да, то есть, чтобы недолго. Приветствую. Всем привет-привет. Как меня слышно? Отлично слышно. Отлично. Меня зовут Анна. Я очень рада, что в нашем сообществе Века теперь есть супер обучающий проект. Я уже 20 лет в сетевом бизнесе, и позади много марафонов, тренингов, обучений. Но инкубатор, он превзошел все мои ожидания. В первую очередь он реанимировал мою мечту. Уже лет пять я подумывала о родовом поместье. Но мне все время казалось, что это что-то из области фантастики. но Arch как добрый волшебник <смех> помог мне положить такой, знаете, воздушный мостик к моей мечте. Я уже примерно понимаю, в каком районе будет моя усадьба, знаю, сколько стоит гектар земли, вижу, какой будет дом, сад, пруд, и это все придает мне энергию э, просыпаться с утра, действовать, и у меня теперь, знаете, такое состояние. Словно я могу свернуть горы. Главное, я для себя получила правильную систему действий. Я увидела недостающие гаечки и полтики в работе со своей структурой. И сразу же получила результат. За 4 недели, да, ну или вот как сейчас говорили, 3 или 2, в бинаре товарооборот и команда увеличилась почти в два раза. Я благодарю тебя, Ардж ты мастер своего дела душой и сердце вложился в нас и как психолог раскрывал потенциал каждого и находил какие-то ну так скажем шероховатости которые нужно проработать я обязательно приду на следующую ступеньку и буду всем рекомендовать инкубатор также хочу поблагодарить тебя алексей за организацию марафона, да, пройдя его ранее, получив потрясающие результаты. Здорово, что ты порекомендовал именно проверенный инструмент Искандеру. Спасибо и тебе за мою мечту. Да, благодарю да. всех лидеров, Дениса, Наталью, Андрея, Вадима. Мне очень-очень не хватает наших утренних зумов. И, конечно же, благодарю моего партнера Людмилу которая с первого дня активно включилась в процесс и получила результат. Вот Людмила, она новичок в нашем бизнесе. И благодаря прокачке в инкубаторе теперь легко приглашает своих знакомых, самостоятельно проводит презентации, включает и сопровождает новичку. И вот все, кто хочет новых результатов, новых партнеров, финансового роста, я очень рекомендую Арджа и его команду профессионалов. Обязательно принимайте правильное решение и присоединяйтесь. И помните, чтобы вкладывать деньги с умом, нужно сначала инвестировать в свой ум. Желаю всем процветания, изобилия и зарабатывающих команд. Спасибо. спасибо большое. Да, оживить свою мечту это дорого стоит. Да, спасибо. Без мечты никуда, никуда. <с laughed> Я очень рад, вам. спасибо большое. Давайте дадим микрофончик дальше. Я попрошу Романа Привалова. Он так давно хотел в инкубатор, наконец-то у него эта мечта сбылась, Роман. Возьми, пожалуйста, микрофончик, поделись. Да, приветствую всех. Привет, привет! Слышно я вижу, Действительно, я давно, еще полгода назад, услышал про инкубатор, да, где-то в инстаграме там у пар... от... от чего то партнера, от... точнее от Алексея, ну, как чей-то, короче, партнер Алексея, которого я не знаю в инстаграме. И вот услышал, что какой-то инкубатор и начал писать Алексею в личку якобы, что там за инкубатор, как в него зайти. Вот, и когда я услышал, что идет набор, значит, да, какой-то, я был тогда в Москве, я сразу согласился на эту, на этот марафон и, значит, оплатил это обучение, но не смог сразу начать как бы действовать. То есть я неделю практически ничего не делал. Что хочу сказать, что это такой марафон, при котором вы, при котором вы не сможете не заработать. То есть я вот приехал с Москвы и буквально за два часа я окупил свою оплату этого обучения, да, точнее этого марафона. То есть я посидел два часа, поговорил с партнерами, подключил троих и окупил сразу же стоимость за два часа. Все остальное время мне понадобилось для того, чтобы просто плюс уже работать. Самая главная такая ценность, которую я получил с данного инкубатора, это то, что наконец-то я понял, что нужно конкретно делать со своей командой. У меня была первая линия, которую я как бы не знал, что с ней делать. У меня была забита личка, мне писали там и днем и ночью, мне спрашивали там партнеры, которые полгода меня не слышали говорили, что с курсом. И я им по полчаса объяснял, что с курсом. Я за всех все делал. То есть и мне, ну, как бы, у меня не было времени. И буквально через, наверное, неделю вот ну как бы инкубатор, он как бы расставил, что должен что делать. То есть у меня сразу появилась своя роль, что я должен делать со своей командой. И появилась полная ясность какая-то, полная конкретика, прозрачность, кто куда должен идти, собственно, что должен делать, как бы и что делать мне. И из-за этого начало все работать. Куда-то появились активные партнеры. Была только первая линия, широкая первая линия, немножко там как что-то вторая, третья, оно как бы широкая первая. Начала появляться глубина и запустился механизм рабочий, который сегодня, на сегодня, я понимаю, как он должен работать технически, как это должно крутиться и как должно все делаться для того, чтобы строилась сеть в глубину, собственно, да, вот, благодаря, ну, определенным вещам, вот, чем отличается, у меня были до этого определенные обучения определенные, которые дороже стоили, дольше длились, как бы, но, Толку от них не было, потому что я много знал, как бы, и сидел с этими знаниями, собственно, и все. То есть, и как бы, я что-то делал, что-то продавал, там, кому-то звонил, что-то там, тратил время, учился, смотрел какие-то зумы, вебинары, там, то есть, ну, занимался вот этим вот. Но толку особо не было, потому что у меня не было системы какой-то конкретной. А зайдя в инкубатор, я сразу же понял, что здесь надо пахать, что здесь надо работать, и именно поэтому происходит результат. Здесь 90% работы, 10%, 10 обучения чтобы ну вот это обучение на кросс столько сколько его нужно чтобы его конкретно использовать то есть э, получил какую-то информацию сразу же применил ее в деле получил результат то есть здесь ну невозможно не получить результат если делаешь действие хочу сразу же отметить очень важный момент э, почему допустим для партнеров которые реально хотят в компании Века сделать результат более действенного инструмента я не знаю не есть чем сравнивать более действенного я реально не знаю Мало того, что 90% работы, то есть и так будет результат, это однозначно. Организаторы данного мероприятия, они в теме, то есть они сами партнеры компании, они понимают всю специфику работы компании, криптовалюта, биржа, курс, они все это знают. И поэтому партнеров, которые не знают, говорить, не знают, что говорить своим новым партнерам, они узнают, потому что можно просто спросить. В общем, я доволен прохождением мне тут уже пишут, что надо заканчивать, потому что я за временем не стрижу. да, сразу три минуты мало будет. Вот. Всем рекомендую, это как будто работа. То есть вы как будто устроились на работу, только как вот вы платите. Здесь плата за обучение, это как, вот, как будто вы на проезд там заплатили, за обед. То есть да, при этом вы получаете зарплату хорошую. Вот. Работаете, получаете результат. Всем спасибо. Благодарю за предоставленную возможность. Алексей, передаю слово. Спасибо. Да, я романа уже немножко... Тороплю, потому что я понимаю, когда первый раз особенно, человек проходит бизнес-инкубатор, это ну, попросить рассказать, это можно иногда и не, не остановиться, как говорится. Да, так как бы включает. Томан, благодарю, да. Рад, что наконец-то сколько месяцев ты меня просил добавить в тебя в инкубатор, и наконец-то это получилось. Я очень рад за твои результаты. Так, дадим слово дальше. Еще у нас... Пару, пару спикеров, дадим слово дальше Араму Манучарян. Арам, тебе слово. Добрый вечер, спасибо, Что, Алексей, пожалуйста. спасибо. Ну, в первую очередь, конечно, хочу поблагодарить за эту возможность участия в инкубаторе, это было это был вообще сногсшибательный месяц я возвращался как раз с отдыха и я уже слышал про инкубатор и очень хотел в нем поучаствовать, потому что из такого не помню там рекламный текст был или что откуда я его узнал мне было действительно я сразу понял что это то что мне нужно потому что что я получил в инкубаторе я оно превзошло все мои ожидания на самом деле Потому что это могу сравнить, как работу профессионального тренера с какой-нибудь заброшенной футбольной командой. И как он ее выводит в, в полуфинал или даже в финал высшую лигу. Понимаете, вот я с этим могу сравнить. Когда приходят игроки, которые... Потенциал у каждого есть огромный, но они сами даже не знают, на что они способны. И тренер, это наш Арджун, он выявил каждому роль он выявил все способности у каждого выявил слабые стороны да и и выстроилась такая команда в такую какую-то стратегическую какую-то позицию может быть да и пошли все сплотились и пошли вперед мы это все увидели на на фоне даже на бирже, да, что происходило, многие, наверное, спрашивали, говорят, что так курс поднимается. Вот как сказал Леша, это была вторая, третья неделя в инкубаторе, или даже четвертая. Что я еще хочу сказать? Ну, Мы все встретились, в первую очередь, лицом к лицу, со своими страхами, со своими слабостями, да, и смогли с ними их отработать. Потом э, инкубатор показал каждому из нас важность командных действий, не только личных, да, личные э, навыки мы выявили, но потом мы поняли, как важно работать в команде, насколько важна именно командная работа, сплоченность и ведение общей картины. То есть мы э, увидели в первую очередь еще и общую картину компании. Мы не пришли сюда за каким-то хайпом или зачем, мы увидели общую картину компании, мы увидели э, вот ту идею, о которой, может быть, забывали в своей кропотливой работе ежедневной, да, мы, мы, не, мы забывали просто о глобальной идеи нашей команды, нашей компании. Здесь мы это увидели. И еще, что очень важно, мы почувствовали живых людей рядом мы познакомились друг с другом мы стали настоящей командой с которой мы понимаем что вот как говорила она нам не хватает да нам не хватает этих зумов э, с утра потому что мы действительно стали очень дружной командой и я думаю что это это всего лишь начало это капля в море которое мы увидим что она, на что она способна в будущем через три месяца это все что я хотел сказать коротко. Спасибо. Али. Спасибо большое, Рам. Благодарю тебя за этот отзыв. Ты, ты же как раз как... Ты, когда ты в Москве принял решение да, на мероприятие, да, что здесь можно... Да. да, да. Я в Москву, честно говоря, приехал, чтобы именно впитать эту энергию, потому что я видел, ну, как-то чувствовал что-то непонятно. Вроде бы, как бы, знаешь, в душе внутри откликается. Ну вот не хватало вот этой энергии думаю, поеду я в москву обязательно заряжусь этой энергией а потом будет видно и действительно я не пожалел я в москве когда увидел все сообщество это действительно огромный такой позитивный энергетический сгусток ребят это это просто круто это и действительно а вот в инкубаторе в инкубаторе мы познакомились поближе друг с другом мы увидели насколько у нас разносторонние, развитые люди, да? насколько много очень много талантливых людей у нас в компании, о которых мы просто не знаем. Это не просто партнеры, это это действительно огромная команда, и каждый из нас способен на, на многое. Поэтому бизнес-инкубатор этому просто ключ. Берите, открывайте все свои скрытые способности, ребят. спасибо большое, Ром. Благодарю Вам тебя, заводи. Спасибо. Друзья, обратите внимание на такой момент, вот Аран сказал, что каждый там столкнется в инкубаторе со своими какими то страхами. Это как раз о преградах, о преградах, которые тормозят и останавливают вас, не знаю, там от тысячи долларов в день, от первого миллиона долларов. Да, вы там столкнетесь со своей преградой, со своим страхом. И это классно, что это произойдет в инкубаторе, потому что вы там столкнетесь с этим не один на один. Не один на один, то есть вы столкнетесь, и у вас будет помощь и поддержка. И вы сразу же разберете это все. Поэтому вы сейчас наблюдаете и видите энергию партнеров, она вообще другая. Они вообще уже по-другому смотрят на этот бизнес. И последний спикер у нас – это человек, который пришел в инкубатор на энергии ноль. И который… В конце стал чемпионом и победителем инкубатора. Андрей, я тебе передаю микрофон. Спасибо. Как слышно? Нормально? Да, слышно хорошо. Всем, всем привет. Да, действительно, я пришел в инкубатор немножко в таком подавленном состоя... состоянии по поводу курса, сомнения о дальнейшем движении компании. Говорю честно, как есть, да, непонимание было такое. И ну, то есть пришел таким лузером учиться, и получилось победить третья-четвертая неделя с нашими бади. Да, там, если вы не знаете, то есть определенные условия, по которым э, можно взять приз. Спасибо администрации, спасибо Искандеру за предоставленные призы. То, что он э, дал нам, мы, получается, на троих полторы тысячи получили долларов. Э, по 500 долларов у нас в бинаре слышно хорошо Здравствуйте. Эх, извините чуть волнуюсь много хочу сказать ребята много уже сказали об инкубаторе я скажу что было еще ценное для меня да то есть с минуса по своему состоянию я вошел в хороший плюс по энергетике, по состоянию. Появилась общая картина работы сообщества, работы администрации, что происходит внутри, да такая внутренняя кухня. Уверенность появилась в том, что у нас ждет в будущем. Да. И еще очень сильно понравилось то, что много нетворкинга, очень много работы, которая происходит между людьми, которые учатся в инкубаторе, и все люди разного возраста, в разном состоянии, с разным опытом, и мы друг с другом делились на общих зумах, мы общались, мы друг другу помогали, у нас появились друзья с разных стран. Там у меня был напарник, напарница была из Казахстана, и очень-очень много чего можно взять от, от тех же участников обучения, не только от профессиональных учителей, за что им отдельный респект, они реально профессионалы своего дела, никакой воды, по существу много практики, много опыта, обучение супер. Мне все понравилось и удалось победить, это радует. Спасибо большое. Благодарю. Слушай, тут слухи ходят, поговаривают, что ты за бизнес-инкубатор там похудел на 5 килограмм. А, да, я говорил об этом. поменяла состояние. Поставил еще другую цель помимо там денег, помимо бизнеса, помимо работы, да, еще личные какие-то цели. Похудел на четыре с половиной. Теперь сейчас у нас команда в городе, да, Coin Galaxy, биржа криптовалютная, спонсирует, и мы будем ее представлять в нашем городе. Поэтому я, так сказать, вхожу в тонус, вхожу. В рабочее состояние, чтобы физически еще подтянулся. Я говорил уже по отзывам, ребята, на самом деле, кто-то может и жениться, кто-то может быть не только там заработает или поймет, как заработать, зарабатывать, какие-то системы, познакомитесь с участниками, вы увидите, какие люди есть в сообществе, вы возьмете очень много опыта от каждого из них. Вот, вот как-то так, как-то так. Спасибо большое. Спасибо большое, Андрей, за отзыв. Вот такой вот скромный отзыв человека, который там, разогнался так, что занял первое место, сделал товарооборот там, свой личный, личный 30 тысяч долларов. Вот поэтому там рывки курса и происходили. Вот. А что я хочу сказать в завершении. Да. блокчейн 2.0 будет я повторю это еще раз блокчейн-то 2.0 будет это произойдет вот. а будешь ли ты 2.0, будешь ли ты готов к этим изменениям, будешь ли ты готов к этому росту, что ты вложишь в себя, да? как ты разовьешься как ты разовьешь свою команду вот. я очень надеюсь, что инструмент бизнес инкубатор, он Зайдет, зайдет как бы так комплексно э, э, в систему обучения и будет просто базовой такой системой, где люди смогут э, спокойно э, в любом состоянии, с нуля, либо профессионалы заходить и проходить уровни, там, натаскивать свой уровень там продавца, либо управленца, да, еще более высокий. Ну, в общем, полная такая прокачка. И... Э, э, вот в конце хочу рассказать про эти, про перепуганные деньги, новый вид денег появился, перепуганные. Вот люди, которые идут в финансовую индустрию, особенно там криптовалютная, такая волатильная, и люди, которые не вкладывают в себя, не инвестируют в себя, они, знаете, такие зашоренные, ничего не понимают. Вот, и они такие очень перепуганные люди. Да? То есть, Ой, курс почему-то пошел, ничего надо делать. Ой, а получится ли у меня? команду строить, ой, а что мне скажут на встрече, он такой перепуганный, человек, не вкладывающий в себя, он такой перепуганный весь, он боится сделать какое-то действие, немножко вправо повернуться, влево, что-то вот там, кого-то там задеть, там что-то спросить, перепуганные люди. И такие люди...